Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Если вы думали, что во время военного положения чиновники, а именно там налоговая или другие службы, которые проверяют бизнес, дают бизнесу работать и не занимаются там проверками, не выдумывают повод для того, чтобы прийти проверить и так далее, то вы ошибались. Вот. Уже несколько обращений ко мне было за последнее время, там вот в этом месяце, в июне, что приходят, начинают спрашивать какие-то документы, какие-то разрешения, интересуются и так далее. Ну и в принципе, я откладывал это в такую информацию, которая дала государственная налоговая служба. Ну, то есть как на новостную ленту, да, хотел дать. Вот пришло время, появилась возможность. И вот я еще даю информацию, которая была еще 3 мая, опубликована на сайте с таким вот обращением к налогоплательщикам сферы торговли, ресторанного бизнеса и услуг. То есть как раз к тем, которые два года в этих условиях карантина. Поднимали лапки вверх, потому что их душили, душили, душили, душили этими ограничениями, локдаунами, штрафами там за маски, за перчатки, за линию зашел, еще что-то, вот, то есть не давали покоя, грубо говоря, и вот 24 числа я не думаю, что им стало легче. 24 февраля. И стало хуже намного. Вот. Потому что они, не жалея, как говорится, живота своего, да, э, ну, многие рестораторы кинули все, весь всю получение прибыли, и кто что-чего мог делать, какие-то обеды кормили людей, военных, оборону территориальную, да, просто там нуждающихся. То есть, в принципе, бизнес самоорганизовался. Прошло сколько? Ну, вот, допустим, март, апрель и вот в начале мая два месяца дали, да, там, побултыхаться, да, там, бизнесу. И вот они сразу же, как только увидели, что, да, весенний начался месяц, май такой, вот, там, вроде, возможность летнюю площадку поставить, может, кто-то пивка там продавать. То есть, они как заметили активность. Вот. И в связи с этой активностью, видимо, они решили сразу, что ага, активность есть, значит надо возобновить что? Проверки. И вот сообщают, что Государственная налоговая служба в условиях действия военного положения обеспечивает контроль за деятельностью субъектов хозяйственной сферы, торговли, ресторанного хозяйства и услуг. Путем проведения фактических проверок все, все нормально, то есть обеспечивает контроль. Вот. В первую очередь такие проверки проводятся по жалобам граждан относительно отказа субъектам хозяйственного возможности проведения расчетов за приобретенные товары, и услуги платежной карткой. Независимо, не применение РРО, ПрРО, ну, то есть не дает фискальный чек, или там не дал карточкой оплатить. При осуществлении разра... расчетов за продажу подакцизной... подакцизного товара. Ну вот как раз тоже пивко. Тоже все, что лицензируется. Вот, алкогольных напитков. Сигарет. В случае запрета такого продажа... Ага. Продажа алкогольных напитков в случае запрета такого... такой продажи... Местной властью во время действия военного положения. Так я вам больше скажу. Вот В Запорожье запрет на продажу алкогольных напитков на касса запрете выдал военный комиссар территориального центра областного города области Запорожской области. Понимаете, в чем суть? Не, да, не какая то местная власть, а просто э, вместе с э, главой военной администрации, ну, то есть он и так, и так, он две должности совмещает. Глава э, областной и государственной администрации, а на время военного положения указом президента Украины создали администрацию военную, и сразу же глава э, этой э, областной администрации становится главой военной администрации. Они в тандеме. Сначала он сам, этот глава областной администрации, сам запрещал, потом они соединили тандем с военной администрацией, то есть разобрались более-менее, как же это делать, и подумали, что да, это же военный... военное командование, это типа военный комиссар. И они уже вдвоем выдали приказ о том, что запрещено продавать алкоголь. Ну вот как-то так, в связи с этим вот э, ко мне обратился человек, мы обр подали, штраф, оштрафовали человека на 6800, составили быстренько протокол, постановление, заплати 6800, вот, все, или или обжаловай, как говорится, или плати штраф, вот, ну хорошо, что есть люди, которые не боятся, даже в это время подавать жалобы, иски, в суды, защищать. Это, ну, единственное, вот сейчас, куда можно обратиться, это суд. И то, вот если вы думаете, что вы обращаетесь в суд, и вы там можете взыскать моральный, там, материальный, и еще что-то с тех, кто нарушил ваше право, нет. Такой надежды вы не, не, не питаете даже. Максимум, что если удовлетворяют этот иск, то взыскивают расходы на правовую помощь. Вот. И, ну, в общем, это, это не всегда так. Посмотрим, как будет в этом случае. Вот, я обязательно, если мне клиент разрешит, я расскажу об этом случае более подробно, но я думаю, что такие случаи есть у многих. Поэтому вы, если кто-то из зрителей моего канала предприниматель, а такие, наверное, должны быть, почему, потому что и во время карантина я э, не стеснялся, да, скажем так, посудиться с этими чиновниками, которые ходили, проверяли вот эту накладку на лицо. Вот, э, поэтому я и сейчас не буду стесняться, я при любой возможности сразу буду писать иски в суд. Вот. Поэтому обращайтесь ко мне за консультацией, вот, если такие случаи вам известны, если незаконные какие-то постановления в отношении вас, э, это... Часть 2 156 э, уголов, э, не уголовного, а кодекса Украины об административных правонарушениях за этот запрет. А по факту запрета от запорожской области, по факту запрет органами местного самоуправления не установлен. А военное командование, они там меняются, военный комендант с военным комиссаром по очереди эти приказы выдают. В общем, посмотрим, что суд скажет. Вот. И вот в случае, видите, они пишут, что в случае, если при проведении фактических э, товаров э, эти должностные лица органов государственной налоговой службы э, совершают неправомерные действия или э, есть информация относительно совершения налоговиками коррупционных и других связанных с коррупцией правонарушений, просят уведомлять о таких фактах, по телефону. И вот 0800 501 207. Или э, на электронную почту. Вот. При этом они еще э, дают э, информацию о том, что с 16 апреля органам налоговой службы дополнительные полномочия дали в сфере контроля ценообразования. При этом, э, то есть они при проведении фактических проверок Проверок контролирует в том числе и соблюдение плательщиками налогов требований относительно установленных государством фиксированных цен, соблюдение граничных цен и граничных уровней торговой надбавки наценки на некоторые товары. Ну, Тут не пишут, я в эту тему не углублялся, но сам факт, что видите, в условиях военного положения им еще... Нате вам дополнительных полномочий. Идите, и несите, и проверяйте, и будет вам, как говорится, успех на вашем пути. А что предпринимателям дали? Знаете, есть какие-то, ну там, да, там немножко налоговое, как сказать, бремя, да, облегчили, там, 2% на едином налоге, там, есть. Наверное, есть смысл об этом записать видео. То есть, не без этого. Немного, скажем так, дали послабление. Но, при этом же, ну, покупательная способность. То есть, допустим, если бы остался прошлый объем, как был, но ну, я уже не говорю там-там, во времена вот этого карантина, да, но вот в обычное нормальное время, когда нет ни локдаунов, ничего, просто, если бы было налоговое законодательство такое, как вот сейчас, в военное время, то, может быть, было бы и хорошо. Вот. Ну, я не думаю, что рестораторы это такие люди, которые, знаете, э, Ну, я общался с, с ними, с многими, и. В общем, это не такой бизнес, что все там хорошо и кучу денег. Это когда может быть, если сеть уже ресторанов, э, которые давно работают, тогда уже есть своя публика, и то быстрого питания больше. Ну, вот какие-то. Такие типа суши, типа вот Макдональдс. Ну, такое вот. Не, не какой-то там помпезный, эксклюзивный ресторан. Я не думаю, что там сверхприбыли у людей. Вот. Ну, такое вот видео информационное. Спасибо тем, кто подписывается. Вот. Потому что для вас все делается. Спасибо еще раз.